себе мостик там, наполовину затоплен. Как нам сказать? Ну, Посмотреть-то надо, перейдем, не перейдем. Там еще водоворот. О, ништяк, самое то. Вот, вот, вот самое то. Хотя, какие -то тут водоворот вот, глубина, полметра. Итак, ребятки. Кажется, мы устряли. Вот этот вот, это мостик, который должен был быть когда-то. Там в 100 метрах есть нормальный мост, но мы решили пойти поэтому. Вот это все палит, вот контору все. Ладно. На самом деле интересно, перейду я здесь или нет? Точнее, интересно, перейдет здесь Диман или нет? я так перейду. Че хочешь начать вступление? Ну уже все сказали. Привет, друзья! Приехали мы. Такое живописное место. Тут вот мостик есть, заброшенная деревня, в которой осталось всего там пару человек жить. Место просто уникальное. Я давно таких красивых. Разве слово красивое похоже на слово «го go -про, стоп, стоп. GoPro Гопро go стоп за. Гопро гоп стоп. Гоп стоп гопро. Место такое красивое, уникальное, я давно таких мест не видел, прям... Буквально хоть каждое место, каждый сантиметр можно фотографировать, снимать и очень все интересно выглядит, все красиво, все живописно, прям... Радостно. Немножко пасмурно, надеюсь, дождя не будет. А, суть такая, друзья, сегодня у нас три деревни, три деревни заброшенных, вымирающих. Красные, через речку вон там находится Гудина, а дальше туда Ушаковка. Деревни очень близко друг к другу расположены. По некоторым источникам местные говорят, что основали их чуть ли не какие-то беглые казаки. Ну, это все, конечно, как это сказать, все мифы, легенды. Подтверждения я этого не нашел, к сожалению, в интернете. Но места действительно очень красивые и интересные. Так что по старинке. Не забыли, что нужно сделать? Готовьте чай, наливайте печеньки. Приятного просмотра. Чем Заметьте, Диман сам сказал, что да, давай по нему перейдем. Что? Не было такого. То, что не записано на видео, не было. Ты уверен, что это было не записано на видео? По крайней мере, на диктофон точно. О -о -о -о. Это жесть. Я надеюсь, он резко не вздумает провалиться. А дальше? А? Твою мать. Будет немножко мокро. Блин, он тут держится вообще, я не знаю, на чем. Так, э, мне нужно сейчас твое мнение. Ты против ботинки промо промочить или не против? Вообще, мне пофиг. Ну, Диман дал добро. Потому что на середине здесь будет прям глубоко. Прям по этой доске шел что? -ли? Да. Все время? Да. Да? Да. Да там воды по колено. Наркоман ну, что ли? Я чувствую, как меня заливает. Хотя на самом деле я ожидал худшего. И сейчас бульк. Все. Ну все, мы перешли. А ты боялся. Да, юбка не помялась. Я не боялся в этот раз. <laughs> просто ноги промах. Ну не сильно. шумно. Птица только поет. Вообще, как раньше было, что за деревня, чем жила раньше, чем сейчас живет? Так, деревня была, как и все, обыкновенная. Эх. Была контора, была это самое, там, магазин был, ага. была ферма, дубы, ага. был народ. Жили сельским хозяйством, чем жили. Угу, угу. Тут была ферма. А Тут сколько народу обычные, было? были трактористы одни. И доярки, и эти... Ну, сначала доярки, потом эти... Ну, скотники всякие. Ага. А сколько народу примерно было людей, жителей было? Так, ну, сколько домов, да, ну, почти от моста было, и до самого, вон, до конца... От моста от того? Да, ну, нет, там было около моста пару домов. Поэтому здесь на горе было пару домов. Ага. А, вот. И так деревня, ну, я точно не могу сказать, я же тогда в была. Желание uh -huh. не в этой деревне, а в соседней. Uh -huh. Там. Вот. Ну, когда уже приехали мы в 90-м году, еще деревня была. Вот. Уже, конечно, арендаторы здесь приезжали, хотели что-то по-новому сделать. По-новому ничего не сделали, деревня развалилась. Uh -huh. Как обычно. Ясно, Тогда? ясно. Все на реке переехали, кто умер, кто приехал. Более эти, большие села, воскресленных в основном. Вот. Стали разрушенные дома. Где. Потом Потом остался, кто остался. Мы не хотим никогда не опять. начальная здесь была давно, даже не здесь, а через речку. А в общем клуб тоже когда-то был. Здесь магазин был. Магазин был достаточно много. Конторы как в этой деревне, да? Он там через Авраский был магазин. Местная, она до конца принесла работала. Mm -hmm. mm -hmm. А сколько примерно людей сейчас вообще живет? Вот, вот именно а жители вот, местных? Сейчас в основном дом вот этот наш один. И то вот я, например, комнату себе уже купила. Потому что у меня там сидеть и внуки. Вот он здесь остался, mm -hmm. сын старший. И ну, он не то что, я не знаю, будет он постоянно тут жить или не постоянно. Вот он, там, там, там, он здесь. Потом еще один дом постоянные жительницы, это очень старенькая бабушка. и Вы, можете туда сами пройдете с ну, лет. Пишем, лет. Да. Все, еще один дом это типа дачно, мипецкими. Может, жену они приезжают на лето здесь. Uh -huh. Занимаются. тоже хочется всем хорошего мяса. Типа, ну э, да, тут кувачи. свое, тут да, хорошо. Мы, вот, я достаточно долго прощат, уже здоровье не позволяет, да хочется ближе к детьми и ездить тоже на езде если здоровье. Да, И поэтому вот я там, и то все равно на лето здесь, конечно. Нет. Дело в том, что вот с автобусом, да, с дорога правые да. иногда просто не попадет. То есть, по сути, найти. остановки там нету. Остановки нет. Остановку надо через Кресенку. Это уже 4 километра. А, и потом это оттуда здесь. еще пешком сюда. Да. Ну да. Но в вот, равно останавливается здесь автобус, и маршрутка, ладно жить, человек, это не можем сказать. Обязательно останавливается. Теперь просто как-то в как Белая береза. Книжка Роман 63 года. Уже считай раритет. Книга. Раритет, по-моему, становится тогда, когда там вещи, по-моему, 50 лет. 50. Что-то такого слышал. Николай Лохматов Листопад да. Люби... <laughs> Люби и думай Нормально. Как можно любить и думать? В принципе Можно либо любить, либо думать <laughs> Какой-то деколон остался Жасмин внизу. он календарик. Столько внизу банок бутылок. А не подскажете, последний дом вот стоит, который там от заброшенный? Вот. Да. Можно мы поснимаем, мы на YouTube в интернет снимаем заброшенные дома. Ну, чтобы не подумали, что мы что-то воровать пришли или что-то украсть. Слипецкая. Ну, мы снимаем про заброшенные деревни, вот ездим заброшенные дома, заброшенные деревни. А так вообще в деревне сколько сейчас? вот Я смотрю, она так вроде бы такая ухоженькая деревня. Вот Это... мы ухаживаем. Нет, там провода подходит. Какие красивые наличники Ясно. Кто-то заходил сюда. Потому что не так Вот так, а сейчас... Вот все, обвалилось, развалилось. Mm -hmm. Тут вообще вон потолки все нахрен вот, Ого. Ну я смотрю здесь кровать стоит. Ой. Ну, там Дочь у него. Ух, он, ничего себе. В Москве тоже что-то говорят, она болеет. Ну, короче, кто не ездит сюда. Ну, такой интересный дом. Ну, тут вот вот диван. Вон еще. Так, вы, а где-то вытрясти? Там свечек нету? Да нет, нету. Мы ночевать не будем, а так просто поснимать. А, ну снимать ради бога. Ну, короче, снимайте. Да, поснимаем, и я скажу, что вышли. Да снимайте, в опять в открытую проводник. А, спасибо большое. По-моему, я такой же видел. Они, наверное, все стандартные были раньше. Действительно, хоть можно взять и переночевать здесь. листика, черты характера, трудолюбие, общительность, увлечение чтение живописи, занятия с, спорт, спортом природа, дети, образование высшее, место проживания, город, жилье, квартира, переезд по согласно. Да, Переезд по, сог... Переезд по согласов. Здоровье, здоров. Классно, здоровье, здоров. Род занятий работы. Источник существования зарплата. Что это вообще такое, друзья? Кто может сказать? Что за анкеты такие? Лариса Николаевна. Черты, черты характера, вспыльчивость, отходчивость, искренность, трудолюбие. Увлечение, дом хозяйства. Шикарное увлечение. Образование среднеспециальное. Тут смотри, тут на не, нескольких э, некоторых людей, на, мног, на много людей, короче, какие-то какие анкеты. анкеты, это типа характеристика. Ну да. Скорее. Скорее. Нет, нет, нет. Черты характера – застенчивость, мечтательность, скромность, трудолюбие. Черты характера – доброта, общительность, трудолюбие. Доброта, трудолюбие, общительность, жизнерадостность общительность трудолюбия хм. интересно для чего это будет смотри их тут очень много а? с большим уважением Сергей алексей Алексеевич посылаем вам результаты ОВМ про ботовшие данные вашей анкеты просим вас у... Всем выпавшим вам номерам абонента, выслать ваши фото и подробные. Это как? Теплые О себе с уважением. Предупреждаем, что разглашайте и передавать любые сведения об абонентах. Любым посторонним лицам категорически запрещается. Право нарушить свою анонимность и сообщить кому-либо свой Домашний адрес принадлежит только самим абонентам или нашему центру по специальной просьбе абонента. При переписке с нами обязательно указывать свой регистрационный номер, что вы избежать путаницы с однофамильцами. Это, блин, это, по-моему, да, слушай, знакомство. <смех> Телег... Знакомство по телеграмму? <смех> Какой год? По телеграфу по телеграфу Блин, он, я замазал, такая, такая. да я думаю что адреса эти не действительно увлечения кулинария чтение кино театр о ничего себе это кто Людмила Викторовна 24 года рост 162 вес 62 неплохо и ты глянь сколько тут вообще. Интересно, может он залез этого дома, нашел себе, познакомился и уехал отсюда. Тиндер СССР, да? Тиндер СССР. Карты СССРовский тоже. Слава вооруженным силам СССР. Кому Буркину Сергею. Сергей, поздравляем поздравляю тебя с днем советской армии. Желаем крепкого здоровья, успехов и учебе, счастливой жизни, мир, мирного неба и всего самого наилучшего. забываю что они могут быть подписаны по-моему По сестры похоже очень друг на друга по-моему даже альбом Танками засмотрел. Людмила. Не вижу кто. Люба, мама. Люпа. Ты не сказал, что. Память те веры от тети Вери от Галя. 980-981 Черный год, может быть, вот этот, решится в полиции Угу mm. Уреган, скачок <laughs> да, да, да, да Не только деревенская скачок Это, по-моему, Питер, да? Что-то на Питер Военный билет. Ох, ничего себе. Фотки нету. Фамилию не могу прочитать. Сергей Александр Алексеевич. На память дяди Волу, Вови, Вови, угу. дяди Вови. Ну, особо видишь не. От племянницы Алене. Помни и не забывай три года. Сережи, три с половиной года. Посреди всех этих анкет, которые там лежали. Фотографий. Не, ну это, конечно, такой сервис знакомство. Как знакомились в те времена? Блин, такой же год. Там не написано, жалко, какой год. Но я думаю, это где-то 90-е, 80-е. керосинки стоит. Это, по-моему, тоже от керосинки. Эта да, вот часть должна быть так. Стеклянная керосинка, я таких не видел. Стеклянная керосинка, я таких не видел. Обычно все железные. Какое забавное поле. Да? Забавное поле? Да. Это какое-нибудь маковое поле? <связь> <связь> Когда-то это был чей-то дом. Блин, причем со спутника он был еще в нормальном состоянии. от нее ничего не осталось. Все перевернули, все вынесли, разгромили. Жалко. Или подожди, она не могла так упасть? Откуда бы она так упала? Ничего. Ой. Ой, ну, явно сюда кто принес. Или нет, это скорее всего вот это отвалилось. Отсюда отвалилось. Я сначала подумал проехать, а потом понял, что, я, если я еще раз так подумаю, то в следующий раз я буду мокрым. Да ладно, у Руслана появился инстинкт самосохранение, что ли? Ну, иногда срабатывает. Надо только камеру включить, чтобы, когда я скупаюсь, это было заснято, запечатлено. Слышь, давай, Слыш, давай это, не иди вплотную ко мне. Тут Ладно. доски явно не инженеры проектировали, слышь. Там, там никто с Апроматом не владеет, скорее всего, и вряд ли они рассчитали на весы э, человека. Я так тоже не владею, я знаю только это слово. Давай. Постирать велик решил? Колеса. Сейчас колеса перекручу. Ну, кстати, вот здесь не глубоко. И сейчас ты его отпустишь и все. Упудил. Будем бежать тогда на следующий мост. Бежать будешь ты, Бежать будешь ты, а не мы. Ты сейчас с мокрыми колесами говно насобираешь, машину. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, говна насобираешь. Ну, да, ч я, правда, переживаю, не моя же машина. Ты дерзайку для человека, у которого нет прав на управление автомобилем. А, слышь, а... <смех> Ой, да потому что я их только получу, я сразу буду машину водить, а ты будешь спать. <смех> Есть такое. А тот -то скажет, видео не монтирует, маршрут не планируют. О, сюда. Только это. Только кукарекает, да? Да. Вон, видишь, сейчас лежит. Решили в этом доме оставить комментарий И он такой прям, он такой сохранившийся Может я его только и ставлю Мы нашли много домов, очень много домов Но вот этот был самый хороший Я из СССР БАР Миша, привет. Как-то как на Руслана похож. Тысяча чертей канале. Все, сегодня я уже не Миша. Евгений, 22. Рус, мне показалось ли ты постригся? Тебе показалось. Это все графон. Я на монтаже все это делаю. Я не знал, что... чтобы я в кадр попадал тоже. Александр Ревидович Гребенюк. Не узнал тебя. Шляпа, очки, но голос выдал. Никогда не слышала, чтобы Руслан ругался. Ай-яй-яй, нехорошо. Но лайк, правда, пора. Ну лайк про лайк прожат за работу. Спасибо за лайк. Ну, потому что я, наверное, весь мат вырезаю. А Вова очень много бывает. Особенно, если Димке не понравится, куда я лезу. И он... Сейчас я. Особенно если Димке не понравится, куда я лезу. И это просто сплошной мат. Это было GoPro Stop Video. Это было не GoPro Stop Video, это было уже это. Сейчас батарейку надо поменять. Марианна Храпак. Я надеюсь, правильно ударение поставил. Если неправильно, извини, пожалуйста. Привет вам. Смотрю ваши видео, вспоминаю свой деревенский домик. Надеюсь, он еще не упал. Возможно, там тоже кто-то так обзорчики снимает, может быть даже и комментарии читает. Ну, я тоже надеюсь, что он еще есть и может быть там кто-то для вас его снимет. Людмила Майорова. Паук, конечно, тоже мерзкий, но сильно их бояться тоже не стоит. С ними связываю на на них можно погадать. Это как на ромашках, что ли? Там как-то результат известен заранее 8 лап. Ну да. Mm. Так, Сергей э, Смагин. Опять кликбэйзи. А, подожди, что ты тут делаешь? У тебя нож с собой? Держи. Как он сюда попал? Затупил мне нож. Точить надо. Ты затупился. Он, раньше он был толстый. Пока ты его вот руки не взял. Блин, ты, ты даже бумажку отрывай, ты сюда. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Подскажи мастер-класс, только камеру нажми, чтобы смотри. свою <свёзд> включи, сейчас покажу. как портские, делаю это Поняла, да? Аплодируем, я вставлю звук это <сёк> <сёк> Короче, я не знаю, как этот говнюк сюда попал Это ты там сейчас выбирал комментарий, да? <сёк> <Сидел>. <сёк> Нет, И я, подожди, комментарий тут, тут есть туалет? Я думаю, что в этом доме туалет на улице Жалко. Бы я там повесил комментарий. Какая физика! Чу. И Просто там где эту ее согнул, там она и порвалась, потому что там меньше. <пит> <пит> <пит> <пит> <пит> <пит> Все. <пит> Все. Убил Сломался. сломался. сломался. Этот Диман <пит> сломался. Несите нового. во-первых, хотел сказать спасибо Тимуру Маратову и Андрею Самохину. Я их просто пропустил, они скидывали на Яндекс кошелек и скидывали в комменты, что прислали донаты. Вот. Я, парни, извиняюсь, потому что был момент, что ну, как бы в Яндекс кошельке приходят деньги, но я не пойму, не понял от кого. А сообщения никакого в ЛС не пришло. Так что, если кто-то скидывает в Яндекс, лучше пишите мне в личку ВКонтакте. Тамара Ген... Геннадьевна. Привет с Урала. Удачи, ребята. На квадрокоптер. Спасибо. Лариса Владимировна. На квадрокоптер успех... успехов ребятки. Спасибо, Лариса. Вероника Сергеевна. На квадрокоптер привет из Архангельска. Привет Архангельску. Эльмира Назимова. На квадрокоптер. Спасибо, Эльмира. Людмила Анатольевна. На квадрокоптер. Спасибо за видео. Спасибо за, за просмотр. Владимир Павлович на квадрокоптер. Привет из Москвы. Привет, Владимир. Спасибо, Владимир, привет Москве. Генриетта Андреевна. Ух ты, какое имя. красивое имя. А, на мазик и доширак. Ну и на квадрокоптер. Спасибо, Генриетта. Очень классное имя. В общем, ребятки. Спасибо, что присылаете деньги. Пока еще собираем, собираем. Надеюсь. Хотя бы к зиме соберем на квадрокоптер, чтобы зимой уже нормально было. Если можете помочь, то реквизиты в описании. Скидывайте либо на Яндекс кошелек, либо на Сбербанковскую карту. И с пометкой указывайте, что на квадрокоптер. И тогда в следующих видео мы зачитаем ваши тонаты. А тем, кто скинул, большое спасибо. Очень приятно. Клещ. а са са са Ползет, а он поднимается, поднимается.